Улица Достоевского, дом 2. В этом доме 11 ноября 1821 года родился Федор Михайлович Достоевский. А вот и вход. Музей квартиру. Московскую музей-квартиру Федора Михайловича Достоевского. В этом музее немного экспонатов, и я постарался записать то, что мне рассказывал Савод. Поэтому не сердяйте то, что на картинке ничего примечательного нет. А постарайтесь послушать то, что говорит голос за кадром. Как раз 30 октября старый стиль в mm -hmm. доме Донной больницы для юных родился младенец. Дали ему имя Федор. Дедушка, отец Матери. Федор Тимофеевич, вот его назвали в честь деда. Федор. Ну тут близкие родственники, значит, которые присутствуют. Вот с этой стороны слева. Это записи о рождении, венчании. То есть вот, при больнице жили семьи, врачи. Угу. Ну, так же, как семья Достоевская, были, были казенные квартиры, пока несли отец не услужил, они здесь жили. Потом здесь записывали. И одновременно вот справа, где вы видите, это те бедные, бедные, которые умерли. Вот эти бедные э, люди, лишенные родства, э, брошенные. Они доживали свой век. Поэтому, видите, уже То есть это вроде как бы не совсем больница была, как еще, как... Ну, как и больница, и приют для и бедных. И приют, да, да, вот приют, приют, приют для и... бедных, у которых нет родственников никаких, да? Ну, это не совсем как это, но которые уже старые, отягощенные болезнью и брошенные, как брошенные. некому, да, следить. Это можете слушать. Здесь даже сохранился, погольб. Где не хранили Это Вот здесь погреб был, да? Да, вот это вот. Вниз, с четвертого года. То есть прямо на сундуках спали, получается, да? дети? Да, Ну, вы им подсилали, наверное, что-то, да? даже В сундуке нам кладли же, я, я так думаю, подушки, матрасики. А, там, там все. все лежало, а потом а они думаю, на них и сидели, я играли. Я помню, помню любовь родителей к когда... Нет, ну, семья большая. Они постепенно рождались, правда. Родился вот в том Фриделе, потом сестра Тваря появилась, и вот уже сюда переехали. И есть такое даже его воспоминание, говорит, очень хорошо помню. Я на сундуке, мой брат, соответственно, тоже, у него год ранен, uh -huh. смешает его любимый брат был, с которым он журнал потом будет издавать и все. И вот среди ночи нас отец поднимает, улыбаясь, говорит, радуйтесь, у вас родился братик Андрюша. Тот самый, который сделал воспоминания, угу. писания, и написал книгу воспоминания. и разговоры, сколько времени. Если... А это подлинные или ну, того, той, той, той эпохи, той, той, да? Не ну, той... просто той... Того, времени. Угу, того времени. понятно. Для карточной игры, А ну, угу. кто особо в карте играл, когда тряхали в себя. Это использовали как столы для занятий мальчиков. Но ну, mm -hmm. большие подростки, да. первые учителя приходили сюда. И вот брат Андрей, он сохранил даже учебники, по которым мои старшие, а потом и мой. я, то есть я, да, Андрей, и Николай занимались. И все от старших в ночь. Под дело лежат. Интересно, уже... как. -то. Еенциклопедия написано, а, да, как язык да, меняется. Да, да. Енциклопедия. А, вот это, это Карамзин, Кремлево. история государства да. Российского. А, вот да, сочинение это Карамзина. А это первый о котором читал. И это приходилось священник. Тут вот Полезное научение. Да, да, да. размышления. Библия. Детская Библия с комментариями. Вот они по главам читали. К ним мы да? домой начали приходить. Дячок, который учил запомнил Божного, да? И француз, который учил французскому язык. Это, Это гуляние в Мореной роще. Мореной роща занятно. Да. да. А в те времена что было в Мориной Роще? Была роща. То есть именно роща была, да? А, роща. Ну, города как такового не было, ну, построить ну, ничего, ну, ничего, да? В Баларуси да, ну, такие, может быть, небольшие трактиры. Это зал. Вот такой такая рабочий зал. Да? Видите, даже цвет стенок, это канаричный. То есть все, что вот у желтых, грудки камня, этих птичек, да? Думаю, даже канаричный, вот, цвет. Чёрный, если бы, виск, и, и бы в Алипусова, ему надо было задержать семью. И к нам врач молился, он даже поощрял. Он давал лошадей и всё. То есть он повысил. Он на полную кончу ездил. Да, да. К тем богатым купцам, которые нуждались врачами, он оказывал за деньги. Папенька поехала на практику. Стол на 12 персон был большой, значит, да? как же. Ну, няня была ну, как член семьи, была еще и кормилица. Ну, маленькая, я взяла только первая. Михаил вот, их остальные детей кормилица были. Еще одна потом няня. Быть семь человек уже в то У них была кухарка, что вот она коммертинирка. Я так думаю, свидетельствовать со своим внешним видом, правильно? Ну, был такой авторитетный врач, раз его приглашали? Да. Дядушку, Кедорского Федича, наверное, еще родственники, ну это были... Это, получается, дети. времен Достоевского, да, Кремль? Вот это вот. Конечно. Да. То есть, вот такой, какой Москва, вошла в его детство. Занятно да. ловит на берегу реки. Да. Какая работа? Дрясающе. Что, серьезно? Да. Даже не верится. Да, да очень даже он, он сам был инженером он так наглядно все пишет. Говорит, из дерева, из светлой березы, из дерева светлой березы была мебель. Ну, ну, здесь карельская береза. А, а здесь река, для них это дорого. Да, И обтянутые, да. даже не кожу, он пишет, с ну, вот этот ну, софьян темно-зеленый. Угу. Мы не нашли такое, вот видите, того времени ну, вот такое. Слушайте, светлая это совсем простая мебель. Совсем, совсем про... простая. Ну, вы представляете, из дерева светлая береза, ну, он пишет. Была мебель. Венки срубили, а эти стульев наделали. Ну, ну, ну, ну видимо, так условно я говорю, что распространенное как... дерево было, да, Очень слабое. распространенное. Из дерева светлая береза. Корейская береза не только такие вот. Как Толстой, там, ну, уже, Тургенев, например, богатые да, да, они, да. что они, в общем-то, были там, очень жили на то, что зарабатывал отец. У них ничего такого не было абсолютно. В единственное, их поддерживали богатые родственники, которых вы увидите, и которые стали потом вторыми родителями этими детям. Здесь, поэтому здесь ничего не сохранилось, кроме вот там и вот в детской комнате, где они две работы, вот брат его, Андрей, это Михаил, очень любил пастельную рисовал, uh -huh. вот это зарисовки дорового. Он, он любил и писал стихи. Вот брат. Скажите, а получается, что печка топилась вот из детской, да? Ну, Там, да, где вот да. был и очень хорошо держала тепло. Это же Она сейчас раб печь. рабочая печь? Конечно, нет. нет? А это у нас гостиная. Это гостиная. Пишет. Си торжественность. А кто у них играл? Я вот удивился. Маменька она... играла, Маменька играла на гитаре, да, на гитаре. Пела, да. Угу. Играла, пела. Не случайно Грушенька поет, играет. Потому что он уже с детства слышал русскую песню, городской роман. Вот брат вспоминает, говорит, приходил дядя Миша, ее брат, мать, ну, дядя их, мать, угу. брат, который был моложе, говорит, на два года. Он вообще виртуозно играл. да, говорит, этого у нас и пели, и играли. Начинали с грустных мелодий, а потом веселые, плясовые. Вот так вот. Все это рано вошло в его жизнь. Русская песня, городской роман. История русская да. да. Вот это вот. И тут вот три, три предмета, которые он помнил здесь. Тут можете почитать. А, какие? И вот этот стол. Угу книжный шкаф и канделябр. А, канди... Вот три. Но это тоже бронзи. того времени, да? Не того, это вещи, которые касался его руки. руки. А, вот, а вот здесь это вот настоящий, да? Это вот только я говорю мемориальные. Почему mm -hmm. я говорю? Mm -hmm. да. То есть получается, что вот этот вот стол, стол это из его мастер... детства. Да. Книжный Котец шкаф. За этим столом заполнял скорбные листы истории болезней, mm -hmm. так назывались. Скорбные листы назывались да. они? Но он же курировал, да, да, да, больных да. там, в мужское отделение. Угу. Иногда говорит, целые пачки переносили, вписывал рецепты. Вот тут лежат медицинские книги. И вот эти канделявры, да, да получается, из -за да. его да. времени? И книжный шкаф, домашняя шкаф. Знаешь, Слушайте, ну, вроде даже по тем временам небольшой книжный шкаф сейчас. Они небольшой, Да, до низа были книги. А вот... Гитара. но гитара это так, того времени просто, да? Да, гитара не сохранилась. А угу. на вот он даже играл, пел. Музыка очень была. А здесь родители, да, я так Били понял? Были портреты вот такой вот величины, примерно, как это зеркало угу. в золоченных рамах. Но они не сохранились. Но брат Андрей, опять же, который воспоминает, он говорит, бывая у сестры старшей, Вари, я, говорит, всегда ей завидовала, что вот она... Ну, как старшая взяла портреты родителей, хранит у себя. И он уже как тогда появился в фотографии, я пришел с фотографом, и сфотографировал эти портреты. Угу. И хорошо сделал, потому что у сестры случилось несчастье. Пожар, Пожар был. И все да. сгорело, да? Да. А, и а вот это... благодаря этому сохранились. А эти благодаря Андрею, что он угу. сделал, сохранились. А, а здесь что все... получается? А это вот эти близкие родственники, это старшая сестра-матери, которая стала ее муж, они стали вторыми родителями. А, это после смерти родителей они взяли опеку? Я... На... Нет, ну, вообще девочек взяли, вырастили, как-то у них не было детей. Угу. Они их всех и крестили, когда жили, приезжали постоянно. То есть в Старосадском переулке это историческая библиотека сейчас, это... Дом, старинное здание. Там находится историческая библиотека, и там жили эти кумани. Мы, как к ним тоже по большим праздникам, всей семьей ездили. Они к нам так приезжали. А, а, вот второй... это? а это бабушка. А, бабушка даже. Угу. А это бабушка по отцовской или материнской линии? По материнской. По материнской, по материнской линии. Отца, отца не было родственников. Тут нас клиника. Шиград гостиная была перегорожена. Две кровати находилась там одна. А, значит, больше То та есть, была территория. Меньше. Та больше, а здесь, а здесь меньше. меньше да. И к, к этой перегородке примыкал диван. Ну, подобрали уже, угу. видите, красного дерева тоже того времени. Угу. Где спала сестра Варвара. Угу. Старшая. А вот эта дверь, она куда? Вела? А это вот дополнительно, видимо, когда им мальчики учились уже в пансионе они же младшие на сундуках а туда туда может быть там кушетки но он уже вот дали дополнительную площадь с рождением детей последняя девочка родилась в 1831 году далее так это самое вот они тоже были к себе родители а то есть это была родительская спальня по фактически она нефактина не была. А, была, да. Юридически. Да. Ну, в смысле, сейчас одна С кровать, да. Иконы, как все разобрали, сохранили. Вот эти старшие сестровы. Да? Достоевского, да? Ну, естественно. Угу. Печка. Да, сундук, умывальник. Ну, так можно предположить. А вот это вот была комната вот мир, да? была, не Вот следующая, да? Как -то. член семьи. Угу. То есть она вот такая вот маленькая была, да, получается? Закуток. закуток да. Такой закуток, а сундук-то древний совсем. Это не, не точно, подобие. Подобие главное. А купечески маленько все любила, как в сундуках. Был, где Даже я в свое детство помню, что у моей бабушки самые ценные все в сундугах лежало. У -у -у. Таких прямоугольных, но вот с прямыми крышками. У -у -у. Как они спали там, да? Да, она, да, да, только было... поменьше размером, а да. Они спали, Кухарка. А где ты должна были жить тоже, Значит, да? Вот здесь Мердиня, который следил за его одеждой, что он богатых людей лечился. Так что здесь жила преслуга, а вот там маленькая комната. Вот она дети, закрыта. да? Как... Видимо, это уже она служила для того, чтобы те могли приходить. Еще ну, были живы. И, тех, кто Достоевского, да? и знаете, кто участвовал тоже участвовал? Его несколько племянников. Вот Андрей, брат. Mm -hmm. Сын Андрей Андреевич, вы в числе тех, кто участвовал в открытии, вот эти подсвечники, кондиленеры, вот прозвы, как с ними и, и, и, и. Что удивительно, да, подарок для жены декабристов Достоевского, ну, да, то есть как пересекается он... история, да, вот где декабристы совсем давно были Начало, ну, так начало, это начало. Же, они свой срок как да. бы отбывали, уже завершали. А эти молодые люди, сказать, этому... был 28 лет, когда он оказался в Сибири по делу Петрошевцев. И вот жена декабриста Фанвихин подарила Иван, она приняла в нем живую часть. У него начались приступы и Она подарила ему Потому ну, да? да. что да. да. себя, получается через Фер писался. А тогда не был нашей буквы Ф, да? Конечно, конечно. Она позже, да, появилась. Почему? Конечно, позже. Это все. После революции сделал. После вот его брат это Андрей, Андрей uh -huh. он ему подарил вот последний роман Карамазов. Вот он подарил брат. Uh -huh. и сохранил. Uh -huh. Ты с его дарственником. Uh -huh. Ну, а вот uh -huh. и сам брат так, uh -huh. воспоминания. А сейчас скучно. А вот это очень интересно. Это вот как Педестаевскому, да, получается выглядело. Снимок сделал на день после смерти Достоевского. Ну. Да. Кабинет последний. А, это в Санкт-Петербурге квартира. В Санкт-Петербурге, да. Но там копия стала. Здесь mm. подник. Это, это кажется, вот Значит это вот полчаса. Вот Достоевского. Почему? Потому что в библиоте, <соя> и, и, и, <соя> поймите, мы Здесь получается подлинник. Так неприметно он очень стоит. Ну, по, по сути дела, ты же стол не стоял в тех помещениях, да? Он стоял, это, конечно, ну, да, да, он у них квартире, okay. есть, А что, а Достоевский курил, получается? Да, много там, курил. там с особым табаком набивал эти гильзы. Да, я что-то что даже и... не знал. Много сделал, чтобы, вот видите, он... Вот смотрите, mm -hmm. воспоминания Андрея Михайловича, да, Михайлович И он стоит. даже рисовал. План даже, да? Ага. А это же план вот этого музея, да, получается? то есть там, что вот этот, там ничего не можно предположить, а куда они бегут? А, ну вот, все узнаваемо. Это вот спальня родителей, это гостиная со столом, это зал, где на 12. Это вот сундучки здесь были, здесь а, не кормилица, а как, ну вот, помогала. Няня, няня, няня. Да, да. да. Очень интересный экземпляр. Очень редкий портрет молодого а вот это шляпа котельлок, принадлежавший Достоевскому. И здесь вот ручка, которую он писал. То есть начинал с гасинового пера. Это да, вот в этой витринке русская, да, ручка. Ручка да, от. А, а да, Федор Михайлович. Вот это здорово. Вот таким простым пером написаны великие романы. Мне очень понравился музей, и мне повезло, потому что одна из смотрительниц музея, экскурсовод со стажем, очень много мне рассказала о Достоевском, о той эпохе, о музее, и это было волшебно. Чувствуется, что человек работал экскурсоводом, -скурсов -с, с огромной любовью к своей профессии, к истории и к русской литературе. Она специалист по 19 веку, поэтому все про Достоевского мне рассказала. И получается так, что я Достоевского прочитал только «Преступление и наказание», но прочитал три раза. Один раз в школе, один раз, наверное, в возрасте лет 30, и один раз в районе где-то 45 лет примерно. После музея братьев Карамазовых я захотел прочитать Карамазову, но подумал, что, наверное, непростое произведение, и спросил, что прочитать следующим после «Преступления и наказания». Она посоветовала подросток. Все, кто не читал Достоевского, начните подростка. С вами был Олег Факеев. До встречи в следующем музее.